Походный стул. Походный нож. Походный рюкзак. Оп, таганок. Не шей мне сорок. жира, жира Достаточно-достаточно. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня с помощью походного стула, походного ножа и походного рюкзака мы с вами сходим в поход, не выходя из дома. Для этого мы Посмотрим, что у нас тут припасено от подписчика подарочек вот такой вот наборчик индивидуальный рацион питания от мчс ну что ж скрываемся смотрим что мы тут имеем на упаковке укомплектовано 1 12 2019 будет до 1 12 2021. Два года срок Прекрасно. Пищевая ценность рациона. Белки 132. Жиры 206. Углеводы 400. Энергетическая ценность 4500 килокалорий. Этого достаточно для одного здорового человека. Здорового мужика на целых полтора суток. Итак, смотрим, что у нас в составе. Галеты из пшеничной муки. Первого солдата галеты, что нижняки, обойные, консервы, мясные, консервы, мясо консервы, мясо растительные, консервы, мясные, паштетные, консервы овощные закусочные, сыр, плавает, дистализованный, сливок, сахар, масло, сливочные, сублимиционные сушки, шоколад, горький, концентрат, бенопека тензизирующей, тонизирующий. Кофе растворимый, гранулированный, соус, томатный, сорт перец, жевательная резинка, спички, водоустойчивый, разогревательный портативный, ложка пластиковая, нож, пластиковый, средство, безраживание воды, салфетки, дезофицирующие, салфетки бумажные. Всего достаточно. А теперь посмотрим, как это все выглядит. Два с половиной килограмма весит пакет. Спасибо подписчику, что подогнал мне это на обзорище. Давайте пробовавще. еще. Открываемся. Есть рекомендация по употреблению. Так, своего рода мануал. Три ложки. Немного салфеток. Ну у нас недоставка еды, поэтому немного нам и хватит для похода. Кофе. Кстати, кофе не было в армейском сухпайке. Ролик на него вот здесь и в описании, обозрели чуть ранее. Разогреватель, собственно таблеточки, чуть позже попробуем. Майский чай, любимый чай, раз, два. Второй кофе, рагу из овощей. Пакет, пакет, пакет, пакет, пакет, сыр плавленный стилизованный. Пашка. говядина тушеная. Пять пачек галет. Не знаю, есть ли их всех пробовал. Чудо спички. Мясо с зеленым дорожком на морковью. резинка. Концентрат напитка тонизирующий. Два штука, салфетки, салфетки, сливки, сливки, ножек, сахар, перец. Вот самое интересное. Аквабриз, таблетки, обеззараживающие воду. Вскрыватель, Офицерские горький шоколад. Соус томатный, острый. Я даже не знаю, почему именно острый добавляют, потому что острая пища убивает бактерии. Так, сахаров. Сахаров и соли достаточно. Масло сливочное имеется тоже. Так что это все. Пока откладываем. Самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Приступим. Попробуем сначала то, что греть не нужно. Все-таки на галетках. Пробуем плавленный сыр. Блин, пахнет сыром. На беспонтовую. Да нет, она не такая уж и беспонтовая. В этой больше вкуса, чем в армейской. В ней какой-то, но все-таки есть вкус. Ну, по правде говоря, такое с тебе удовольствие отложим потом четко сформулируем так теперь попробуем паштетик. патет ля... ла ла ла ла ла ла ла запах запах, ла ла ла ла ла ла Блин, и вкус есть. Нормальная тема. Ну что ж, а теперь, собственно, все, что нужно греть. Разогреватель портативный. Вскрыть упаковку и извлечь таганок. Оп, таганок. Не шей мне сорок. Посмотрим, что этот энергетический напиток из себя представляет. Адаптон концентрат. 30 грамм. Витамины, тиамин, ретинол, рибофламин, хизодрин. Попробуем его, пусть пока болтается, настаивается. Отличный, Отличный порошок. Кокаином. Да, сдает аскорбиновой кислотой, чувствуется приятненький вкус что-то не чувствуется энергетичности какой-то это не делает чист, чисто чисто чист, чист. давайте разберем теперь чудо штуку должно быть какое-то удобное место для отрыва а удобное место для отрыва это мой алкоблок смотрите его он вот здесь в подсказочка переходите в плейлист там тот еще отрыв Бачиво? О, oh, как интересно. Да, на любителя. Такая вот конструкция. Извлечь таблетку. Достаточно одной таблетки. Установить на таганок разогреваемые продукты. Что ж, попробуем сначала рагу из овощей. Сразу вскроем, посмотрим. Пахнет как рагу из овощей, и капает примерно так же. Ставим на огонек. Берем чудо-спичечки. Вроде как держится. Ну что ж, первый запуск. Сейчас сахнет! <звы> полыхат, полыхат. Пошла жара. Пошла жара. Ух ты, нифига. Мощнейшая жара. Аж сразу же запрыгал продукт. охо Тогда тянуть не будем. Сильно греть не надо. У нас не мороз. Сразу же поставим мясо с зеленым горошком разогреваться. Таблеточка мощная. Надолго, видимо, хватит. Весь обед на одной, может быть, разогреем. Все четыре блюда. Вот так вот. Ох, льется, льется. Выглядит наше мясо с дорожком. Отправляем разогреваться. Жирку много. Пахнет не особо. Но думаю, сейчас разогреется. Да, жар идет отличный. Попробуем пока что рагу. Неплохо подогрелось. Где-то чуть прохладнее. Температура тела человеческого Довольно съедобный продукт Осталось еще больше пол таблетки Поэтому подготовим Сразу для Разогрева говядину тушеную Хотя говядинку Наверное можно и сырой Попробуем. о Блин Потрясающе пахнет Жирку прям много-много Ай хорошечного. Это говядина да ладно. Это четкая говядина, это греть не будем. Ну так понятно, что норм. Офигенно. А вот кашку гречневую. С говядиной. Обязательно погреем сейчас. Следующий. Составить мясо говядина, крупа гречневая вода, жир, лук, соль, перец, черный, все ничего лишнего. Вот такая вот баночка. Вот так вот гречечка выглядит Миска меска, пока сверху не видно. Ну пусть поднагреется, помешаем, наверное, внизу все. Бульончик очень журистый. Виско, морковочка все есть. Да, с этим можно выжить в лесу. В лесу, на льду. Везде с этим можно выжить. Это потрясающе. Хороший набор. Блин, жирный жир, вкуснейший. Просто потрясающий. Огонь, огонь. Что ж, гречка нагрелась. Откинем чуть-чуть подостыть. Попробуем на остатках таблетки проверить заодно и на прочность нашу конструкцию, наш таганок. Берем походную миску, ставим и наливаем немножечко воды. Ну, вроде как держит и вроде как греет. Подогреть нам нужно водичку, для того чтобы попробовать все-таки кофеек. В целом, конструкция выдержала, краш-тест. Вот гречка у нас, конечно... Жир, масло, чувствуется, мясо не вижу от слова вообще. На ёптики, блядь! На ёптики! Завариваем кофеем. Горячую водичку. Кофе растворимый твоими 2 грамма. Засыпаем. Попробуем сразу и со сливками. Сахар 20 грамм Отсыпаем где-то половинку Пахнет кофе? Естественно Пахнет кофе со сливками? Нихуево, да? Даже, наверное, кофе со сгущеночкой попахивает так Звучит круто а, да. Ну а теперь наш офицерский шоколад Отведаем под наш МЧСовский Кофеек со сливочкой. Шоколад хорош Шоколад хороший. Ну, кофе какой-то вот ну вот. Хотя не неплохо, неплохо для военно-полевых походных условий довольно-таки неплохо. Ну а теперь подытожим. Наконец-то дождались. Разница между предыдущим ИРП, что был на обзоре военным, армейским и нынешним МЧСовским чисто в наполняемости во первых в том не было стерилизующих таблеток в том не было кофе а в целом все количество то же самое по качеству сразу скажу что и там и там сыр фуфлятина галеты ни о чем не и безвкусные но что вы от них хотели паштет здесь явно лучше Чувствуется жирок, насыщенность, вот это вот все, это хорошо. Грешневая каша, по-моему, в той гречневой каше мяса все-таки мало-мало, но было. Здесь жира-жира, достаточно-достаточно. Но если соединить ее с этой балдежной тушеночкой, где чистая говядина, будет прям вообще топ. И то, и другое имеет место быть. Мясо с морковью и горошком, нажористо, жирненько прям вообще жир-жир имеет место быть энергетический напиток там был как-то он более энергетический более напиток, здесь вот как-то больше аскорбинкой отдает, ничего непонятно есть таурин или что-нибудь декстроза, рибоза, ничего непонятно понятно соус томатный из того набора я тоже попробовал он действительно тот был острый но это пика прям вообще пика пика чука острый с этого пробило аж на слезы. Овощи, ну, в принципе, идентичные. Что там, что там, не имеют места быть без фанатизма. Жвачка стандартная, галеты беспонтовые. Спички, разогреватели и там, и там норм. Чай и там, и там майский. Кофеек со сливками, конечно, хорошо. Если я вот примерно гуглил, сколько он такой стоит, на зоне по 800-900 рублей... Такие вот индивидуальные рационные питания. Собирайтесь поход, рекомендую, берите. Разные по наполняемости есть. Вот эти два, что я получил бесплатно и обозрел, попробовал. Изначально сразу априори рекомендую. Спокойно на такой набор можно выжить по в походе сутки. Атори! Спасибо в очередной раз подписчику, который мне подогнал этот индивидуальный рацион питания. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Ставьте лайки. Чишите яйки. Посмотрите другие видео с канала. Делитесь этим и другими видео в соцсетях. Пока.